Ответ на требования по декларации УСН в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Сейчас э, уже давно закончился год, сдали все отчеты и сейчас посыпятся всем вот такие вот требования. Э, мне оно, наверное, приходит уже не первый год по этой компании. Требования это сразу пугает людей. Особенно начинающих бухгалтеров и предпринимателей Носят следующий характер Выявлены ошибки и противоречия между сведениями Содержащимися в документах Либо несоответствие сведений Представленных налогоплательщиком, Сведениям имеющимся у налогового органа И полученным им в ходе, камерального, в ходе налогового контроля предоставить книгу учета доходов и расходов за 2020 год. Вот такая вот формулировка, она всех пугает. Каждый год всем, кто сдает декларацию, ну практически всем, приходят вот такие требования. И все начинают думать, что они что-то сделали не так, что у них что-то неправильно. На самом деле это просто повод запросить у вас книгу учета доходов и расходов. Соответственно, на это требование ответ простой. Вы просто даете в ответе, прикрепляете саму книгу учета доходов и расходов. Давайте покажу, как это сделать. Для тех, кто не знает. Закрываю требование. У меня в другой базе книга доходов и расходов. Смотрите, прежде чем ее отправлять, я вам советую ее проверить, потому что вы могли э, забыть о том, что вы заходили в 2020 год и нечаянно там могли что-то изменить, того не ведали. И у вас данные могут поменяться. Поэтому прежде чем э, отправить данную книгу на такое требование, я вам настоятельно рекомендую проверить декларацию по УСН, сумму доходов и расходов и сверить, эти суммы с самой книгой доходов и расходов. Давайте это и сделаем. Книга находится здесь. Отчеты. Книга доходов и расходов УСН. Выбираем нужный год. У нас в нашем случае 2020. Сформировать. Книга сформировалась. По квартально. Смотрите. Вот, э, вот эти вот все. Титульный лист. Раздел 1, 2, 3, 4, 5. Так шесть, семь это все листы вашей книги, которые вы будете сохранять. Вот прежде чем сохранить, давайте проверим. Я сразу иду в четвертый квартал, опускаюсь вниз. В моей книге это только доходы, потому что система налогообложения 6%. процентов. И доход вы себе куда-то выписываете на листочек или запоминаете 3 миллиона восемьсот пятьдесят девять шестьсот девять. Вот такой вот доход. Далее идем в отчетность. И, соответственно, если у вас есть расходы 15%, выписываете себе сумму расхода. И смотрим э, свою декларацию, которая уже сдана. Смотрим, что у вас в декларации. Переходим в раздел 2. И смотрим. 3 миллиона восемьсот пятьдесят девять 630. У нас там было 629 с копейками, программа округляет. То есть, все, у меня э, книга доходов соответствует декларации. Если у вас еще будут расходы, вы проверяете расходы. И после этого только начинайте сохранение книги. Если у вас не сходится, ищите ошибку. Поэтому я советую: когда вы делаете декларацию по УСН и формируете книгу: вот эту доходов и расходов, я советую ее сразу же сохранить. Я это уже сделала ранее. Через кнопочку «Сохранить» выбираете формат, удобный для вас, и сохраняете. Я сейчас сохранять не буду, так как она у меня сохранена. Сохранится она именно вот в таком виде, как вы видите. Вот сколько здесь разделов, столько у вас будет отдельных PDF-файлов или Excel-файлов, или файлов в формате Word. Я люблю формат PDF, я всегда сохраняю в PDF. Далее. Сверили данные между книгой доходов и расходов и декларацией, которую вы сдали. После этого сохраняете книгу куда-то к себе на жесткий диск. Сохранили. Предположим, сохранили. Я не буду. Она у меня уже есть. Далее переходим в само требование. Вот это требование. Открываем его. И здесь нажимаем «Подготовить ответ». Я здесь выбираю. Это самый оптимальный вариант вот для данного вида требования. Пояснение к другим отчетам письмом. Еще раз сейчас я его закрою. Я уже отправила ответ. Я сейчас его второй раз отправлять не буду. Просто покажу, как это делается. Пояснение к другим отчетам письмом. Печатаем сюда вот этот номер требования. 121 848. Так, 121-848-89-15 и дату от 5 мая, 5.05.2021. Продолжить. Далее здесь у вас пишите текст. Книга, учета. Обычно такой текст пишу, пишу в вложении к письму. книгу учета доходов и расходов за 2020 год во вложении к письму. И далее все просто по кнопочке «Добавить». Вы находите эту книгу туда, куда вы ее только что сохранили. Вот у меня эта папочка. Я ее даже отдельно назвала. Кудир называется. Далее вы просто аккуратно щелкаете по, первому листу, по первой строчке книги. Далее нажимаете «Shift», щелкаете по последней строчке книги. Все выделяется. И нажимаете по кнопочке «Открыть». И прикрепляете все листы этой книги. Можно еще поступить следующим образом, но это уже будет тема другого урока. Вы можете из всех вот этих вот страниц раздельных файлов PDF сделать один единый файл PDF с названием «Книга доходов и расходов за 2020 год» и прикрепить один файл. Но эта тема уже другого урока, делается это в другой программе. Ссылочка на видео -урок, как это сделать, будет в описании под этим видео. И нажимаете по кнопке «Отправить». То есть все прикрепилось, и нажимаете по кнопке «Отправить». Я сейчас отправлять не буду, потому что уже получится, что я задублирую эту отправку. На этом все по этому видеоуроку. И хотела пару слов сказать о новом мастер-классе, который вышел. Находится он в разделе «Мастер-классы 1С Бухгалтерия 8.3» на сайте Ссылочка на сайт тоже в описании под видео. Вот он первый идет. Это учет на стороне комиссионера. Рассматривается опт и розница. Комиссионер находится на упрощенной системе налогообложения 6%. На такой же системе находится и комитент. В этом мастер-классе рассматриваются два варианта: оптовая продажа комиссионных товаров по условию договора. Комиссионное вознаграждение в составе 12% и розничная продажа комиссионных товаров. По условию договора вознаграждение комиссионера составляет разницу между ценой реализации товара потребителю и ценой товара, указанной в накладных комитентах. И еще во втором варианте рассматриваются важные условия договора, когда Комитент компенсирует расходы на хранение товара на стороне комиссионера. В конце видеоурока будет сформирована книга доходов, где отражены комиссионные вознаграждения. Произведены регламентные операции по закрытию квартала и начислен налог по УСН. Помимо этого, к данному видеоуроку вы получите дополнительные материалы. Это, ш... Это шаблон договора комиссии подборка материалов по различным условиям договора комиссии, 9 страниц, скриншоты, учет у комиссионера «Розница», учет у комитента «Опт», и еще вы получите в подарок мастер-класс «Как подготовить печать и подпись на прозрачном фоне и загрузить в 1С». Вот такой вот вышел мастер-класс. После оплаты вам открывается доступ на дополнительную страничку сайта, вот она. Вы вводите пароль, который у вас будет после оплаты, придет. После введения пароля у вас открывается страница со всеми пятью бонусами. Давайте проверим скачать договор. Все, видим, загрузка завершена. Скачать дополнительные материалы. Загрузка завершена. Давайте посмотрим скриншоты. Вот такие вот скриншоты по опту. Первый скриншот. Все, что касается комиссионной торговли оптом. Здесь нажимаете скачать. Также у вас идет скачивание на компьютер. Я не нажимаю. И идем назад. Скриншот по рознице. Все доступно все страницы вот сколько здесь их по рознице 23 страницы идем назад и у вас открывается доступ для по маленькому мастер-классу но очень на мой взгляд полезному полезному как загрузить печать и подпись в 1С на прозрачном фоне У меня есть У меня уже есть такой шаблон готовый. готовый. Что делаем дальше? делаем дальше? Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Также на сайте в форме заявочки можете тоже оставлять ваши данные. И вам на почту будут не очень часто приходить интересные и полезные материалы, информация с этого сайта.